Ель колючая, форма голубая четырехлетка то что это четырехлетний возраст ребята это однозначно я ее растил четыре года я не знаю для кого-то может маленькая для кого большая на сайте заявлено 15 сантиметров 15 сантиметров есть Практически везде. Ей еще расти месяц, не забывайте. И если вы можете видеть, сколько на ней почек. Вверху и пятилетка будет очень прекрасный и хороший саженец уже. Главное вовремя посадить, вовремя ее сохранить, как бы, за зиму. И чтобы она у вас пошла. Мы будем рассаживать ее, будет все прекрасно. Мы в конце сентября будем рассаживать. Четырехлетка, минимальная партия 20 штук. Отправляется почтой России и транспортной компанией СДЭК. Заказ можно будет сделать 20 августа на нашем сайте zelenka-com.ru Самовывоз, вы можете приехать в субботу-воскресенье по предварительному звонку, то бишь позвонив заранее. Потому что в рабочие дни мы отправляем посылки. И нам некогда. И самовывозом можно взять не минимальную партию, а сколько вам нужно. Хоть от одной штуки. А минимальная партия на нее 20 штук. То есть если вы заказываете Почту России или с деком доставку, то есть вы минимальная партия на нее 20 штук. Еще раз повторяю. На этом, уважаемые друзья обзор четырехлетки, я думаю, закончим. С вами был Евгений Филимонов и питомник Войный Дворик. Всего доброго, удачи!